Тема с родителями. Многие люди, которые вообще начинают самоисследование, сталкиваются, что и психологи, и психоаналитики, первым делом уточняют ваше детство, обращают вас к вашему детству. Даже религиозные учения говорят о том, что успех твой через уважение к отцу и матери. Цель, действие, пошел, взяла. Почему уважение к отцу и матери? Хочу, уважаю, хочу, нет, это мы личное дело. Нет. За поколение каким-то образом народ понял, да, вот у этих, кто уважает, вот так, а у этих, кто не уважает, у них совсем плохо. В нашем 20 веке провели исследование на тему, каким образом влияют на нас отношения с родителями. Причем очень важно, не отношения, которые у нас есть с реальными людьми, а наши отношения к этим людям. Еще когда-то Конфуций сказал, делай ритуал по отношению к родителям своим и живи по-своему. То есть очень часто у людей есть спайка. Если я уважаю родителей, я должен их слушаться. А как же я буду их слушаться? Они, в принципе, не понимают, как сейчас жить. И они начинают рубить этот корень. Делай ритуал. Что такое ритуал? Позвони маме. Скажи, как у тебя все Хорошо. И спроси про здоровье. В ответ на ты ел сегодня, подтвердите, я сегодня ел. Поймите, она вас видит там трехгодовалого или вообще грудного. Она беспокоится. Отдай ритуал. Есть праздники. На праздники позвони или там приедь, или привези. Вот эта адекватность по отношению к родителям, она делает наши отношения легкими. Но дальше есть еще наши отношения в голове. Наш эмоциональный привкус отношений с родителями чаще всего основан на прошлом. И Именно об этом говорится, потому что мы все равно частично опираемся на родителей. Первое, что кричат женщины в бессознательном состоянии – мама, мамочка. Мужчины тоже. Понимаете, когда раздроблено все, первое, что говорит человек – это мама. Эта память вот тут. А если мама, это больно, то вот вы получаете в ответ еще один удар под дух. Поэтому действительно многие учения, течения, отдельные психологи в первую очередь скажут, ну давайте разбираться с детством, с родителями, чтобы залатать те самые дыры. Так вот в чем вопрос. Если вы их уже латали, что делать? Как бы опять латать? Да, вторую латку накладывать. Сейчас я объясню саму структуру. Значит, наша память, вы помните, уже голография. И на одно и то же мы можем смотреть под разными углами. Вот наше озеро. Мы видим его так. Допустим, с этой высоты, вот все, мы все исследовали, да, мы же рассматривали его. Мы даже в него здесь входили, вот мы знаем, какое оно. Вот вы пришли первый раз к психологу и исследовали свое детство. Вот оно такое. Вы уже знаете, где вы проваливались, там уже мостки. Вы знаете, где мелко ну, и так далее. Все. А потом мы поднимаемся вон туда. Мы будем смотреть на то же самое озеро, правда? Мы что, вот таким будем видеть? Мы увидим там что-то новое. Мы увидим его под новым углом. Откроется что-то новое и скроется что-то, что мы видели раньше. То же самое происходит по мере взросления. То есть, когда нужно обращаться к теме родителей, чтобы все время было хорошо. Когда меняются этапы жизни. Да, возрастные. Первое – это возраст. Юность – это юность, потом идут год, год, год, год, все. По сути, это просто накопление, а потом происходит качественное изменение. и вы понимаете, что 28 – это не 18. Вы можете никак не называть этот возраст, но вы знаете, что это вдруг качественно отличается. А потом есть еще и 36. Я сейчас просто говорю цифру, так растягивая. У кого-то будет 33, да, у кого-то будет 25 и 33. Вот когда вы ощущаете этот возрастной поворот тумблера, в этот момент снова стоит обратиться к теме родителей, потому что мы выходим на новую высоту. И с этой точки зрения мы смотрим на свои отношения с родителями, и вдруг наша память может подкинуть нам воспоминания о каких-то болячках, которые раньше вас не беспокоили. И это стоит залатать. А какие-то вещи вдруг покажутся вам незначимыми и понятными. И это прекрасно. Здесь мы скажем спасибо. Потом следующим, У кого-то 40, у кого-то 43, у кого-то 45. Потом будет ваши 50 за. Вот как сменяется возраст, и вы качественно ощущаете эту перемену. Мы опять поворачиваемся к родителям. У меня все просто. У меня есть техники работы с родителями. Можно взять и опять прослушать весь цикл. Простить маму, простить папу, да, там, принять судьбу, простить себя. Ну и папа прошел. Все. Такая этапная чистка. Ну, как вот исповедь Мы не делают один раз в жизни. Вот с родителями также: первое это возраст, когда он меняется. Второй этап. Если независимо от возраста меняется статус, меняете работу, да, закончили вуз, поженились, развелись, неважно, меняется статус, социальный или профессиональный. Опять стоит с этой новой высоты посмотреть опять на отношения с родителями. Принять, простить, поблагодарить, отпустить. Ничего зазорного нет в том, что вы обращаетесь к теме родителей, но не надо копошиться в этой теме все время, понимаете? Не надо 20 лет разгребать, размусоливать и обсмакивать вот какие-то детские обиды. Смена возрастных этапов – это первое. И второе – смена статусов Этого достаточно, чтобы дальше продолжать и продолжать опираться на психический слой родительства, и черпать оттуда ресурс. Вот и все. И действительно, это не значит, что у вас вы плохо проработали в прошлый раз. Нет. Это значит, что при смене статуса или возраста голография памяти, вот эта новая голограмма, появляется на теме родителей. Как меняется при высоте это же самое озеро. А уйдем на третью, это вообще не видно. То есть, в определенном статусе и в определенном возрасте отношения с родителями не имеют никакого значения. Понимаете? И тогда уж точно их притягивать за уши не стоит. Я понимаю, что человеку очень важно объяснить, ну почему пришла проблема. И легче всего сказать, ну вот, вот с детства не случилось. И некоторые говорят, а, хорошо. И это успокаивает их, и в принципе можно опять заниматься детством, а не решением проблем, решением задач. То есть не убегайте в эту сферу для того, чтобы чего-то не сделать взрослого. Но отдавайте дань этому слою психики, где живут наши родители, для того, чтобы черпать оттуда силу, черпать ресурс и получать поддержку. Теперь у нас процесс.